Сорт острого перца Райнфорест. Переводится как тропический лес. Этот сорт родом из бразильских тропических лесов. Он не любит прямых солнечных лучей. Его надо высаживать только где-то в притененном месте. Высота такого растения может достигать до 2 метров. Это сверхвысокоурожайный сорт слабоострых перцев. Острота такого перчика... От тысячи до пяти тысяч единиц. Как бы Слабоострый. Такие вот перчики. Они толстостенные. Довольно сочные. Куст надо подвязывать. Здесь невероятное количество стричков у него. Таких перчиков. Пряный. Слегка перечным вкусом очень интересный сорт срок созревания таких перчиков 80 дней это довольно ранний сорт так что можно выращивать его в теплицах и как обычный перец почему потому что он за 80 дней довольно быстро созревает главное не сажать его на открытом солнце он растет в лесах там где повышенная влажность и очень сильно любит воду вот так вот такой вот красавец воды могут достигать 6 сантиметров в длину и 4 сантиметра в ширину у таких у такого перца еще бывает острые листья это не у каждого сорта пестролистный он они могут быть как зеленые, так и пестрые. Но пестрый в основном, когда на него сильно много попадает солнце. Так очень-очень хороший сорт. Такой сорт не требует формировки куста. Видите, он очень-очень раскизистый. Вяжет невероятное количество плодов. С одного такого куста, вот как у меня маленький, где-то сейчас сантиметров, наверное, 40. Можно собрать до сотни таких перчинок вот рядом еще кустики вон, целая куча их такой хороший перчик вот такая вот интересная форма этого перца видите в конце он как будто он собран в мешочек каплевидной формы может быть и такой вот формы в виде колокольчика вот круглый давайте извесим вот одну перчинку сейчас посмотрим сколько она весит вес одной перчинки 988 ну 10 грамм Сейчас разрежем, посмотрим, какая она внутри. Перец очень толстостенный, очень толстые стенки. Приятный такой аромат с него идет. Такой перчик может даже выращивать у себя дома на подоконнике. Кустик будет небольшой, где-то, наверное, в пределах 30-40 сантиметров. Если его не подвязывать, плоды будут просто свисать. Его можно подвесить в ампельном горшке и будет смотреться очень-очень красиво. Этот сорт перца просто незаменимая находка для любителей выращивать острый перец у себя на подоконнике. Ну, не у всех же бывает окно на южной стороне, а этот перчик как раз не любит южную сторону. Он любит притененные места. Единственное требование – это постоянная влажность почвы. Этот перец вас порадует своими большими урожаями.